Приветствую на канале. Сегодня занимаюсь коробкой. Вот из инструментов полотно. Поломанное полотно. И вот пилю коробку. Подгоняю. Вот, один кусочек уже выпилил. Вот так вот и был. О! Я буду выпиливать второй и слифовать потом буду каналы это это этот так что вот так вот а? так теперь берем напильник и начинаем это все дело вот такими вот движениями придавать форму вот так вот а чувству но с расстановочкой. А так вот и начинаем долбить. Вот так вот. А. Так, теперь взяли вот такую разверточку. 13 в дрель долго не парится. 13 разверточкой расшубуршили. Отверстие под досылатель. Досылатель у меня уже был готовый я раньше его делал такой вот досылатель вот здесь канал я уже пропилил ну, может чуть доработать где-то что-то ну там то понятно но пока вот так вот а будет вот так вот а. перепуски тут уже все это забасыл и вот он 13 миллиметров заходит люфта но его нету короче говоря вот я его шевелю. Вот, видите. Не видите, правильно, потому что его нет. Ну и вот так вот раз. Тут 15, если что под магазинчик. Ну вот. Сейчас делаю разметочку. Тут и тут. И совместный звод. Лепим. Как только прилепим совместный звод, сделаем всю ударную часть. Отъезжай. И, и, и, и будем подгонять стволик. Блин, тут чуть косо Наверное, станок немножко бил. Мой. Под названием напильник чуть-чуть вершинка виднейся чуть скосил Нет, я сейчас я станком вот этим вот а сейчас я вот так вот профрезерую вот ну как то так все будем дальше сейчас копошиться так следующее то нам нужно это сделать совместный взвод то есть пропилить здесь внутри чтобы совместить два канала значит расчертил центр на стройной коробке и шуриком ну, дребьев что есть короче сверло на 5 в моем случае начинаю вот так вот сверлить много много дырочек потом беру вот такой вот фрезерный станочек ручной и начинаю это все дело шубуршить в нужный размер, как только этот канал сделаем, таким же макаром сверлим вот эту перемычку и так же самым рушным фрезерным станком вот так вот это все делаем раз фрезеровываем вот так вот, а вот, так вот это, да. тема получается, так, понятненько как идет процесс, так все, начинаю сверлить и пропиливать вот, закончили пропиливать вот такой вот этот пропильчик. Вот одну перемычку скрыли. Сейчас буду приступать скрывать вот эту вот перемычечку между двумя отверстиями. Значит, все так как я и говорил. Насрли. Потом этим же сверлом, ну, знаете как, поломали перемычки. Где я что не дал поломали, вот, вот у меня. Такой вот а, а, ручная ленточная пила значит, ну, чуть чуть и потом фрезерным станочком вот так вот довели чуть-чуть, все, получился такой вот канальчик. Все, сейчас свержу вторую перемычку, то же самое скрываю и можно готовить ударную группу, потом столик. Так, все, продолжаем дальше скрывать. Так, следующий у нас это вот под тягу под досталатель. Вот она таким же методом вот пропилена. Метод такой же, как и этот нижний. Сейчас и вот замыкание. Плотновато тут, конечно, тут. Все вот она подогнал, все ходит. Так, сейчас делаю разметочку и скрываю вот эту вот перемычку под штифт совместного взвода. Так вот как вырисовывается ствольная коробка. Потихонечку, не спеша. Идет она у нас к завершению. Ходит нормально. Люфта нету, не болтается, ночью тут вот не ходит, нормалечек все, вот как-то так выкручивается, все, делаю разметку, вскрываю перемычку, так. Допилил я внутреннюю перемычку. Вот она внутри. Сейчас мы ее фрезерным станочком вот так вот допилим. Вот таким вот макером. И вот он у нас. Оп, совместный вот получится. Сейчас допилякаю вот и будет все у нас хорошо так вот так все допилил я коробочку вот такая-то она у меня вышла коробочка все пазы все каналы все есть Вон внутри Крутил я для совместного взвода щифтик. Вот такой вот он а, бегает. Там. И вот он прячется. Тоже в такой вот как бы выборку. Ну вот, все. Как-то вот так это все будет выглядеть. Вот он. Баллон. Вот так. Вот. Здесь вот он, два штифта. Вкручиваем, сажаем стволик. Все, усаем ударник. Все. Вот так вот. Вот так оно все будет. Сука тут получается у меня. 35 миллиметров. Это будет у меня ход то есть ударника 35 миллиметров отходить и потом возвращаться и бить, бить. все вот так вот и получилось продолжение следует всем пока